Пожалуйста, садитесь. Я чувствую могущественное присутствие Иисуса здесь. Что-то замечательное, прекрасное произойдет с каждым из вас сегодня. Я чувствую исцеляющую силу Господа, текущую от трона к вам. Прямо сейчас один миллион верующих христиан в Корее молятся за это служение сегодня здесь, во Владивостоке. Когда когда я читаю Библию, я нахожу там историю о том, как одна женщина 12 лет страдала от кровотечения. В еврейском обществе такая болезнь, связанная с кровью, считалась нечистотой и такие люди не могли оставаться со своей семьей они должны были уйти она была отделена от семьи ей пришлось жить где-то в горах прошло очень много времени и она потратила все свои деньги на то чтобы she исцелиться. Она искала всех докторов и обращалась ко всем, но никто не мог ее исцелить. В конце концов, она просто наполнилась мыслями о том, что это просто невозможно. Она начала думать о том, что она больше никогда не сможет жить со здоровьем. И она стала такой безнадежной. Когда люди читают надеж... теряют надежду, они просто умирают. И она просто медленно умирала. Она наполнила страхом в сердце. И она говорила с негативным посланием. Она жаловалась на Бога. Она проклинала свою жизнь. She was very depressed. И она была очень подавлена. И никто не мог помочь ей. Suddenly, day, Но в один день что-то произошло. Она была полностью изменена. Кто-то подошел к ней и сказал о Сыне Божьем, Иисусе Христе. Ее друзья подошли к ней и начали рассказывать о том, как Иисус исцеляет и как он изгоняет дьявола. И они рассказали о том, что Иисус никогда никого не унижает. И что если он коснется ее, то она получит исцеление. Когда она услышала эту, эту благую весть, она полностью изменилась. Библия говорит о том, что вера приходит от слышания, от слышания от Слова Господа. Heart, Слово Божье пришло в ее жизнь, и она полностью была изменена в своем мышлении. Uh, это uh, мышление об успехе пришло в ее, в ее дух. Может быть, я буду исцелена. И, «Может быть, я смогу добраться до дома». И я снова смогу жить счастливой жизнью. И она начала думать по-другому. Она начала думать в том, что все возможно. И вдруг она начала думать о будущем. Said, как она может вернуться домой, исцеленная. И я смогу жить снова своей семьей, как раньше. И великая радость, будет в нашей семье она была счастлива иметь вот это видение и мечты и в своем сердце она верила научно полагаясь было для нее было просто невозможно исцелиться. но она поверила в чудо божие что с Богом это возможно. Christ, вот, только бы я коснулась краешка Его одежды, я буду исцелена. So day, suddenly, so И а, а, однажды случилось так, что очень много людей проходило в том месте, где она, она находилась. Она посмотрела вокруг и вдруг увидела, что Иисус проходит мимо. И сотни тысяч людей окружали Иисуса Христа. Это было ее время просто практиковать ее веру. Она подскочила и начала пробираться сквозь людей. И она простиралась, чтобы коснуться одежды Иисуса Христа. И ей несколько раз не, не получилось. Но она не расстроилась. И она наконец-то протянулась, и она коснулась его одежды. И вдруг неожиданно сила Божия прошла через нее. И кровотечение прекратилось. Она была мгновенно полностью исцелена. Иисус ос остановился, повернулся и сказал, кто-то коснулся меня. И сказали, Господь, столько людей касается Тебя. Столько людей сейчас касаются Тебя. Иисус сказал, нет, кто-то коснулся ко мне верой и она призналась она пришла к Иисус и признал что это она исклонилась она сказала это я и э, на меня сила божия сошла и я была исцелена иисус, иисус сказал вера твоя исцелила тебя спасла тебя иди домой она была исцелена, потому что она изменила свою жизнь, что-то изменилось. Она была изменена через позитивное мышление. Она была изменена, потому что она верила, она насчет своего будущего, у нее была мечта. Потому что у нее была вера. И она uh, была исцелена, потому что она говорила о своем she исцелении. People, она говорила людям, я буду исцелена, потому что я прикоснусь к одежде Иисуса. Healing, она говорила об исцелении, и поэтому она была исцелена. Old, uh, когда мне было 17 лет, uh, uh, ко мне в мою жизнь пришел туберкулез. Я тогда не был верующим, я был буддистом. И все это происходило во время Корейской войны. И страна была в таком очень бедном состоянии. И люди отнесли меня в больницу. Доктора посмотрели меня и они увидели что мой легкое наполна полностью туберку... туберкулезом и также левая сторона вся была полностью испечерена туберкулезом и, at least, at most, и врачи сказали самое больше сколько ты можешь прожить это 6 месяцев и меня так унесли домой и там оставили меня умирать и и каждый день мне так тяжело было дышать. Я просто выхватывал этот воздух. И мой папа и мама, мои братья и сестры приходили ко мне, они пытались утешать меня. Они читали, пели заклинания буддистские. Но и все это вообще полностью мне не помогло. Но uh, однажды день uh, знакомая моей сестры пришла. Она была очень хорошей христианкой. И она рассказала мне об Иисусе Христе. I said, I И я сказал, что я я сказал, но ну, я вот уже перед смертью, я не могу религию said, no, И она сказала, нет, это не религия. Иисус Иисус Христос — это жизнь и истина. Когда Иисус есть в твоей, в твоей жизни, в он, но Он не просто исцелит тебя, Он спасет тебя. И она дала мне Библию и попросила меня читать ее. И я открыл бытие. Took the Bible away from my hand. И, она, и она взяла у меня обратно Библию. So Я говорю, почему ты забираешь у меня Библию? Well, Genesis, она сказала, знаешь, если ты с бытия начнешь, то до, до, до Откровения, наверное, ты не успеешь дочитать так долго. Genesis, Genesis, Давай начнем с Матфея. So I opened Matthew. Я открыл Матфея. Авраам за зачал Исаак, Исаак, uh, Иакова и так далее. Said, oh no, I'm I'm person, я сказал, я, я не могу читать эту Библию, это просто кто кого родил, я умираю, мне это не, сейчас никто, не так важно. Said, fish, fish Но она мне сказала, знаешь, ты когда ешь рыбу, в рыбе есть много косточек. Bone because you like fish. И ты же не жалуешься на то, что в рыбе есть косточки, потом, you, но ты потому что ты любишь рыбу. As you the bone and eat the flesh, ты же просто убираешь косточки ешь саму мякоть. The Bible has a lot of bones. И в, в Библии тоже много косточек. Just bones and eat flesh. Просто отодвинь в сторону косточки и ешь, ешь саму плоть. И я был как женщина, которая кровь 12 лет. Я и я просто был очень похож на эту женщину с кровотечением, что я в таком же безнадежном состоянии, я искал Господа через Библию. Иисус не давал людям религию. Иисус, Иисус Христос, он исцелял людей. Куда бы он ни пошел, он везде исцелял больных. Две трети его служения ⁇ это чисто исцеление и изгнание бесов. И он кормил голодных и давал ободрение одиноким людям. Он давал надежду людям, у которых нет никакой надежды. И я был поражен этим историям о Иисусе Христе. Он, Он так люб... Он любил. Он любил бедных людей. И он э, с ними находился столько времени, сколько насколько было возможно. So я склонился перед Иисусом. Said, I, я сказал, Иисус, я понимаю, что ты не религиозная личность, ты на самом деле доктор. В моем мышлении сейчас ты Иисус, не какой-то религиозный учитель, а ты истинный доктор. И если ты коснешься меня, я стану твоим учеником. И прошло несколько дней. И посреди ночи я проснулся. Потому что я почувствовал, что кто-то вошел в мою комнату. И я увидел, что кто человека в одеждах, в длинных одеждах. И он смотрел на меня. Я думал, что, наверное, первая мысль у меня была, наверное, мой отец пришел в комнату, чтобы подбодрить меня. И я ему говорю, отец, зачем ты пришел ночью в белой одежде, зачем ты ко мне сюда пришел? Но тот человек сказал, я не твой отец. Я сказал, кто ты? I'm Jesus, whom you read in the Bible. Он сказал, я есть Иисус, о котором ты читал в Библии. Oh, you are really joking. И я говорю, я ему говорю, ты смеешься, это шутка. He said, no, look at me. I am Он сказал, нет, Jesus. посмотри на меня, я Иисус. I am yesterday, today, and forever. Я вчера, сегодня и во веке тот же самый. I will heal you. Я тебя исцелю. You will become my servant. И ты будешь моим слугой. И ты пойдешь до края земли будешь свидетельствовать о живом Христе. И он исчез. И с того момента при, при, в мою жизнь пришло исцеление. Six years, six months, dying, После шести месяцев я не то что не, то что не умер. Я набрался сил. So I went to the Bible school. Я пошел в библейскую школу. Я получил образование. И я захотел быть служителем Иисуса Христа. Но в моем сердце был полон негативных мыслей, негативного мышления. Я чувствовал, что чтобы быть слугой Господа, я должен изменить способ, то, как я думаю, того, как я думаю. You know, thinking, that, no, do. Если у нас само мышление по себе в негативном формате, то мы всегда будем говорить: вот у меня нет денег, я не смогу учиться, я не смогу сделать это, это и это. Мы постоянно говорим одно и то же. И когда я учился в библейской школе, я читал Библию, и через Библию я старался изменить то, как я мыслю. И ко мне приходили люди и говорили, «Вы же корейцы, по сути, корейцы, они не смогут быть великими лидерами в мире». Я им сказал: Я не кореец, я человек Иисуса. И именно через чтение Библии я обновлял свой разум. And he shed blood for me. Иисус Христос был распят на кресте, и Он палил кровь за меня. You и uh, Иисус умер на кресте, чтобы спасти uh, каждого от греха. Jesus, Jesus и если веришь в Иисуса, то Иисус забирает все грехи твоей жизни. Через кровь Христа Пришел Дух Святой в нашу жизнь. И сила Духа Святого, она осветила нас. Он забрал все наши беззакония и забрал все наши болезни. Через искупление Иисуса Христа мы исцеляемся. Он не только дал нам благословение Авраама и преуспевание. Адам и Ева, они, были, они попали под проклятие через вот это, через, у них было получилось чувство вины. И поэтому люди стали жить uh, бедно, они стали uh, жить в такой бедности но иисус забрал на себя он забрал на крест всякое проклятие и в том числе бедность он также забрал на крест с собой вы были уже освобождены от проклятия две 2000 лет назад вы официально, официально были благословлены, назначены, что у вас есть благословение Авраама. И вы уже имеете Божье преуспевание в своей жизни. И Иисус, умирая и воскреснув, он просто одержал полную победу над Адамом. И веря в Иисуса Христа, вы никогда не пойдете в ад, вы пойдете на небо получая Его искупление, вы чудесно благословлены. Вы, вы больше уже не грешники, вы праведники you are в Иисусе Христе. In вы святые люди в Иисусе Христе. И Дух Святой приходит, и Он обитает внутри вас. И ранами Его вы исцелились. И вы благословлены благословением Авраама. И вы будете успешны во всем, что вы делаете. И вы пойдете на небо благодаря вере. Поэтому обретение мышления, преуспевание, успеха очень-очень важно. И для этого вам также нужно видение и мечты какие сейчас у вас какое сейчас у вас видение в сердце Many people are having a negative vision. У, у многих людей просто какое-то очень маленькое мелкое видение мечты у них просто в сердце маленькое видение но видение, это похоже, оно похоже на парус на лодке. Если ты поднимаешь парус высоко, то тогда ветер может дуть в этот парус. парус, если даже если ветер дует но твой парус, он находится внизу то ветер не может давить на парус to to и тебе не нужно стараться исполнить видение своей человеческой силой подними свое видение высоко и молись Господу попроси Дух Святой, чтобы Дух Святой отдал а, а, парус да твоего видения и чтобы он двигал корабль, э, лодку. А Моисей был таким человеком видения. И э, сила Духовства пришла, и она использовала его. И с самого начала у меня было видение, что однажды у меня будет самая большая церковь в мире. И ко мне многие приходили и говорили, что ты будешь делать в будущем? И я показывал на свою церковь, которая тогда была палатка, и говорил, здесь вот будет 10 тысяч человек. People laughed at me. И люди э, смеялись надо yes, мной. That is real dream and vision. И они говорили, вот что, это реально у тебя видение. Yes, this is right. I'm... Dreaming and I'm visualizing my future я, my я, я говорил, да, так есть. Я себе представляю то, day, что in, day я видел. И я делал, я, я ложился спать с видением, я вставал на утро, у меня оставалось то же самое видение. If you, if you your heart, your Если у тебя нет видения, то твоя молитва никогда не, не найдет ответа. Аврааму было 75 лет. И когда он uh, шел в Ханаан, он в Ханаане молился о сыне, целых 10 лет он молился о сыне, но Бог не дал ему сына. И в конце концов он был полностью разочарован и он жаловался Богу. Он говорил Богу, Бог, ты не дал мне сына. One of my servants. И поэтому один из а, наследников в моем доме будет а, один из слуг. И Бог ему говорит, нет, нет, нет. Тебе нужно выйти из этой палатки. И он вышел из палатки и говорит, вот я здесь, Бог Отец. Look to the sky. What do you see? И Бог ему говорит, посмотри на небо, что ты I видишь? See stars. И он Бог говорит, Богу, я вижу звезды. И Бог говорит, посчитай. И, возможно, он начинает считать эти звезды. И Бог говорит, сколько ты видишь? И он говорит, это бесчетное количество, несчетное. И Бог ему говорит, вот так столько у тебя сыновей и дочерей будет, как звезды. И Авраам снова посмотрел на звезды. И все, эти, все начало меняться. He felt he was hearing chorus, Father Abraham. И, наверное, ему уже казалось, что это звезды, как его дети, которые взывают и кричат, Отец Авраам. Oh, he shook and he believed. Он просто был потрясен, и он начал верить. He began to pray with vision in his heart. И он начал молиться уже с видением в своем сердце. И когда ему было сто лет, Бог дал ему сына, и это был Исаак. Pray, heart, когда, когда ты молишься и у тебя в сердце есть видение, то Бог будет исполнять это видение. Иосиф, uh, Иосиф стал рабом в Египте. Его ложно обвинили, его посадили в тюрьму. И он пострадал всеми возможными путями. Но он не отпускал видение, оно было в его сердце. Потому что в его сердце было вот то, что приведет его к тому, что он будет премьер-министром И вы тоже можете иметь видение сегодня. Вы можете поместить в свое сердце чудесное видение. Посмотрите на видение. Поднимайте свое видение высоко и молитесь, чтобы Дух Святой вам просто дул через это видение. Вы не сможете исполнить это видение своей человеческой силой, но силой Духа Святого. Когда у меня в сердце появилось видение, по человеческим меркам это было невозможно. Но я опирался на Слово Божие, поэтому верил. И я благодарю Господа и славлю за исполнение этого видения. И через три года у меня было 300 человек. И потом больше 400 Потом То есть 400, а потом 1000. Then и а, 7000. 10 потом 10 тысяч. И а, наши христианские собрания, они уже начали блокировать движение транспорта в городе. И а, прави люди правительства пришли и сказали, вам нужно переезжать куда-то в другую часть города. Потому что наши христианские вот эти собрания они просто машинами заполняли все улицы. Good И я проповедовал о благости, о доброте Бога к людям. И люди начали захватывать позитивное мышление. И в своем видении они видели, как они становятся благословленными людьми, успешными. Они начали верить в чудеса. The no и некоторые, у кого не было дома, они приходили в церковь и жили там. By faith, by by, Но а, а, Бог со временем благословил их. И они вышли из церкви, из этого места жили, купили дома, car, они начали покупать машины и стали успешными. Finally, 10, и uh, впоследствии с того места, где мы раньше были, 10 тысяч человек переехало в то место, где сейчас находится наша церковь и а, наша церковь а, сейчас находится в самом невероятном таком чудесном месте потому что наша церковь находится прямо напротив конгресс холла и все политики которые идут в конгресс холл они все видят а, нашу церковь смотрят на нее и минимум что может произойти это то что дух святой будет говорить с их совестью но тогда я продолжал еще выше поднимать свое видение. Я сказал, нет, не 300 тысяч. Если вот у меня будет 300 тысяч, но куда я их помещу? И Но uh, no, Бог сделал намного больше, чем я ожидал. И поэтому церковь выросла с 300 тысяч до 500 тысяч. И Бог начал мне показывать вообще всю систему, как God это должно происходить. Как работать с домашними группами, как сделать каждый дом как маленькую домашнюю группу. In those days, The of of women. И в то время в Корее служители они не признавали женщин как служителей. Они как бы принижали женщин и заставляли их в церкви молчать. Я сказал, Гос, Господь, мне теперь я просто вынужден использовать женщин. Это, они не, не такие замечательные учителя. И они так легко э, послушны Слову Божьему. So и я поэтому начал набирать женщин и стал их учить. Korean mass media really attacked me. И э, корейские средства массовой информации начали атаковать меня. Они начали упрекать меня в том, что я пытаюсь изменить всю э, корейскую культуру. But I was nonchalant about their criticism. Но я как бы не слышал их критику. I made a red handbag and gave to each... Of women sell Я сделал такие красные сумки и раздал вот каждой из этих женщин, чтобы она, у них были, были эти сумки. И они а, а, начали собирать по домам у себя людей и учить их там. И они а, начали нести на себе такое мощное, великое служение. Я поднял их И они стали сильно служить Что многие мужчины пошли за их служением И поэтому после этого шага Моя церковь выросла от 500 тысяч Потом 600 и 700 тысяч И мы увеличили Первый Второй и мы изменили ход служения по воскресеньям. Вначале было одно служение, потом два, три, четыре, пять, шесть, семь и так до десяти служений. Я был так занят, что я просто читал, проповел первую проповедь, потом я только доходил до офиса, выпивал чашечку чая, мне нужно было сразу идти назад. После этого я возвращался вторую проповедь, потом назад в офис, съел одну печенюшку и обратно назад на проповедь. На седьмое служение я так, был, так уставал, что я вообще не мог говорить. Но я работал вместе с Духом Святым. И Дух Святой говорил и работал через меня. И тысячи людей пришли к Господу. И исцеления происходили везде. Люди просто получали исцеление, когда они вот так вот сидели в зале. И люди исцелялись в своем сердце от неверия. И в конце концов, когда мне наступило 70 лет, это период, когда нужно выходить на пенсию. И на тот момент наше, наше служение, членство в церкви достигло 800 тысяч человек. И и у меня в команде было 30 человек, которым я распределил ответственности в церквях, давал, дал церкви и миллионы uh, долларов дал. And now I am here. И вот сейчас я здесь. И все это стало возможно, потому что я тогда в те дни получил видение, и оно было у меня в сердце. Читая Библию, вы получаете видение. To have the vision in your heart. чтобы получить видение, вам не нужно пройти какое проходить какое-то специальное образование в какой-то университете. Вы просто получаете видение, читая о том, что Бог пообещал вам в Слове. And you become and women of vision. И вы становитесь мужчинами или женщинами видения. И когда Бог слышит ваши молитвы на основании Своего Слова, Он слышит их и Он исполняет. Your career, your life is like a boat. и вы, ваша жизнь становится как лодка вы находитесь в этой лодке и Дух Святой э, двигается в вашу сторону sail, это быстро поднимайте парус вы, это, этот парус это ваше видение goal, и вы двигаетесь в, э, в исполнении вашего желания And also you must now live by faith. И вам также нужно жить верой. Многие люди мне говорят, пастор Чо, у меня нет веры. Я им говорю, нет, ты ошибаешься. И а, а, я говорю, потому что Библия говорит, что когда ты становишься верующим, то Бог дает тебе определенную меру you веры. Ты даже родился духовно через веру. Not, Признаешь что это или нет, но ты даже родился духовно через веру. Say, И ты можешь сказать, но у меня маленькая вера. Но, знаете, чтобы что-то сделать, не всегда нужна какая-то гигантская вера. Библия говорит, что если у тебя вера, как горчичное зерно, то ты сможешь двинуть гору. Я однажды получил этот дар горчичного зерна. И моя вера была такая маленькая, как зернышко. В early morning prayer meeting, I took out the master seed. И каждое молитвенное, я просто доставал из сердца вот это маленькое зернышко веры. And I spread the master seed in the Bible. И я просто, используя слово, ссеял вот это семя. И я просто, это семя, маленькое горчичное семечко, я просто предлагал людям, позволял его увидеть. They shook their head. И, они, и они кивали There головой. И женщины приходили. И они говорили, где тут что-то... И они говорили, где ты тут видишь зернышки, She эти said, семена? Она говорит, я тут что-то не вижу. Я говорю, ближе смотри. Она, она говорит, ну где тут оно? И, и она тут дышит и дышит. Раз, она улетела просто, это. А, у него реально физическая была семечка. By и у меня эта семечка... Я говорю, вот семечко улетело But от дыхания. Но независимо от этого происшествия Бог говорил моей сети. Бог говорит мне. Well, seat, so small, lady, uh, мне Бог сказал, если если uh, семечко просто маленькая эта семечка его сдула пожилая женщина из твоей библии. Это насколько же большим должно быть э, другое семя. У тебя... у тебя достаточно веры, чтобы э, быть исцеленным. У тебя уже есть вера, чтобы получить чудо. И у тебя есть вера на то, чтобы э, поверить в то, что могут прийти изменения. А мы, как христиане, должны верить в чудеса Божие. И сегодня вы увидите много чудес здесь. Когда, когда двое или трое собираются во имя Иисуса Христа, там присутствие Иисуса. Когда мы просим Иисуса Христа с верой, то происходит чудо. Если, может быть, у вас есть какая-то неисцелимая болезнь, сегодня но сегодня, вечером и завтра вы будете исцелены. Если вы встретились в какой-то, как вам кажется, неразрешимой ситуация, Бог даст вам покой, мир и решение этой ситуации. Потому что мы с вами не связаны с этими человеческими ритуалами. Мы служим, служим вместе с вами живому Богу. Иисус Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же. А -а -а насколько веришь, будет согласно твоей вере. And our speech is very important. И наша речь, то, что мы говорим, имеет огромное значение. А Бог создал Вселенную, говоря... Когда Бог сказал, «Да будет свет», тогда появился свет. Когда Он провозгласил то, что будут небеса, появились небеса. Вы можете изменять свой мир через то, что вы говорите своими устами. Библия говорит, что вы были созданы также по образу Бога. Провозглашение, в этом прозвищении есть образ Бога. Никакие животные, ни обезьяны, они не могут говорить. Они могут имитировать э, повадки людей, но движения людей, но говорить они не могут. So а у вас также есть, чем вы отличаетесь от животных, у вас есть Дух по образу Бога. И Дух может говорить провозглашая что-то вы можете изменять свои обстоятельства и ситуации вокруг себя и вот червячок шелкопряда он производит эту клейку жидкость и создает вокруг себя кокон в котором он живет этот червячок, он из своих уст выпускает эту ниточку. И также из ваших уст происходит поток веры, который создает вокруг вас этот кокон. И Библия говорит, что в э, ваших устах есть власть над смертью и жизнью. Одна женщина подошла ко мне и она страдала определенной болезнью. я много много раз за нее молился, но она сказала, я все еще страдаю. So I asked her to confess the confession. И я попросил ее uh, сделать такое, как исповедание. He я сказал, чтобы она постоянно исповедовала, что ранами его она исцелилась. So И uh, чтобы это слово подтвердилось. Said, so она сказала, я, мне так больно от этой болезни, что я не могу этими вещами заниматься, я не могу это говорить. So у него была болезнь горла я сказал просто не можешь говорить я дам тебе карандаш и записную книжку и э, я, сказал, я ей сказал, возьми эту записную книжку и э, ручку, иди на молитвенную гору и напиши эту фразу, что ранами Иисуса ты исцелилась десять тысяч раз. Speak, right, tribe, и he. когда ты пишешь, каждый раз, когда ты пишешь произноси это вслух ранами Его, я исцелилась. Task, really и когда ты исполнишь ему вот такое домашнее задание Тогда приходи в офис обратно, я помолюсь за тебя. So она пошла на эту молитвенную Sheet гору. И она начала э, исполнять это. И на это ушло несколько недель, чтобы you вот это обещание исполнить. И представляете, сколько она 10 тысяч раз должна была написать этот стих и однажды с таким сияющим лицом она просто пнула в дверь и она появилась в офисе она так смело сказала пастор, я закончила свое домашнее задание смотри, какая у меня записная книжка и я сказал, ну где... А как насчет твоей боли от этой болезни? Said, oh, so busy, I I Она сказала, ой, я что-то даже и забыла и, а, про рак. Я, я настолько была занята этим домашним заданием, я вообще забыла про то, что я болею. So right и я говорю, иди к доктору, иди в больницу. Cancer at all. И врачи проверили, они вообще там рака никакого не нашли. Of God is a living thing. Uh, Бог есть живое слово. accept the word of God, word of God comes out of your mouth and go into your spirit and operate your heart, your sickness and disease and increase health to you. Когда ты провозглашаешь э, Слово Божье, как оно есть, оно проникает в твое сердце, оно проникает в твой дух, и оно изгоняет, оно убирает болезни твоего тела. So life, word, word Когда ты веришь в Слово, и ты заявляешь и провозглашаешь это Слово, тогда оно начинает работать на твою жизнь. My own life Using this first spiritual method. И моя личная жизнь, вся моя жизнь изменилась через использование этого принципа, через использование принципа четвертого измерения. Always I watch my thinking я очень сильно слежу за тем, как я думаю. Thinking to overtake my heart. Я не допускаю мысли о том, что что-то невозможно. Я эти мысли в свое сердце просто не допускаю. Always I think impossibility thinking way. И я, э, я мыслю мышлением преуспевания, успеха. И у меня всегда по поводу моего будущего есть мечта на будущее, для будущего. My first thought of the... And dreams in my life have been fulfilled all. И все uh, вот эти видения и мечты, которые Бог тогда давно вложил в мое сердце, они все были исполнены. To to и во второй части моей жизни у меня было видение и мечта о том, что я буду ездить по миру, я буду проповедовать Евангелие в мире. No more I struggle to build up big church. Я, я просто сделал, совершил столько путешествий для построения больших церквей. No и я э, начал э, компанию, э, связанную с газетой, производство газеты. No я установил университет, университ... и и благотворительное общество, in mountain, и молитвенную гору. Life, kind of и вы знаете, вот то, что я все перечислил, это родилось только потому, что в первой половине своей жизни я видел, я имел это видение, видение в сердце. Сейчас я все это видение передаю моей жене. И моя жена, такая личность, которая делает намного больше, чем даже я делаю. И завтра утром она будет делиться словом здесь. Пожалуйста, встаньте. Я так многому научился от нее. Она великий молитвенный воин из-за того что у меня было видение из-за того что были мечты то ветер духа святого дул в пару самой жизни And I believe for когда я верил в чудеса и вы знаете сегодня вечером я стою здесь на платформе но я также верю в то что здесь совершится ваше чудо у вас есть вера. Ваша вера, она, она и так намного больше, чем маленькая зерна. Мы просто вместе соединимся в вере, в могущество Божьей силы. я никогда не прекращу говорить вам тоже просто нельзя говорить, что я что-то не смогу сделать, у меня что-то не получится, или что-то не произойдет. Просто перестаньте так говорить. You can do. Вы можете это сделать. Вы можете верить. Вы можете добиться успеха. Вы будете победоносны, потому что вы больше, чем победители. Вы, ты, ты ребенок Божий. И Божье чудо, оно просто на пути к тебе. Christ, please, Иисус Христос рад сделать чудо, которое, которое ты ожидаешь. Не неси сам это бремя. Возьми все свои бремена и тяготы, положи у ног Иисуса Христа. Иисус прямо сейчас простирает свои руки к тебе. Все эти тяжести, все эти тяготы. Он говорит, зовет эти тяготы и говорит: «Придите ко мне». И Он говорит, приходите, Я дам вам покой. Иисус сегодня здесь для того, чтобы спасти грешников. И грешники, они легко приходили к Иисусу Иисус здесь также для того, чтобы осветить тебя, если ты христианин. Он здесь как врач, который освобождает от физических болезней. И Он э, говорит, добро пожаловать людям, кто болеет. Он здесь для того, чтобы благословить бедных. И Он хочет передать вам благословение Авраама. Вы просто должны жить в преуспевании. И, Биб... и Библия говорит, вот как ваша душа преуспевает, пусть она преуспевает также и во всем, ваша... преуспевает ваша жизнь. А Иисус всегда хотел находиться рядом с бедными. И Он хочет преуспевать он а, хочет дать этот успех людям. You И а, Христос, Он вместе с вами в вашей речи. И а, а, Он просит вас не быть такими, как посредственными. Кровь Христа была пролита за вас через кровь Иисуса Христа мы приходим к Отцу без всякого чувства uh, вины you are under the blood of Jesus. потому что вы находитесь под кровью Иисуса you are Христа together with the Holy Spirit. вы вместе с Духом Святым He is hovering over you. Он просто покрывает вашу жизнь He wants to work for you. и Он хочет uh, работать ради вас Иисус Христос хочет обнять вас и благословить вас с этого момента сейчас Иисус будет работать особенным образом в вашей жизни. И сейчас Иисус изливает э, такой дождь Духа Святого здесь, в этом месте. Давайте сейчас склоним свои головы. Все, кто здесь, в этом месте, хотят принять Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, поднимите вашу руку. Если вы хотите принять Иисуса как Господа и Спасителя, я вижу ваши руки. Пожалуйста, встаньте на свои ноги, кто поднял руку. Я помолюсь за вас. Встаньте на ваши ноги. И повторяйте за мной молитву. Небесный Отец, благодарю Тебя за то, что Ты принимаешь меня. Я прихожу к Тебе как грешник. Я верю в кровь Иисуса Христа, что она очищает мою жизнь и делает белым. Иисус мой Спаситель. Бог есть мой Отец. Спасибо за спасение. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Отец, я благодарю Тебя за людей, которые встали, чтобы быть спасенными. The Пусть Твоя кровь придет, и она принесет внутри, внутренних уверенность в Твоем спасении. Spirit, Дух Святой, измени их. Дай им это переживание любви Иисуса. Во имя Иисуса Христа. Amen. Аминь. You. You Господь благословит вас. Вы спасены. Вы спасены. Бог спас вас. И сейчас настало настало время чудес. Есть ли у вас какая-то болезнь чем-то если что-то с чем вы больны? Если вы хотите исцеление физическое, то пожалуйста встаньте. Кто хочет физическое исцеление? А, you can't hear, Сейчас все, если у вас проблемы со слухом, то вы помещаете свою руку на ухо. Если проблема с сердцем, руку на сердце. Если печень или почки, также на эти органы. Давайте сейчас помолимся, Небесный отец. Официально. Мы были исцелены. Еще две тысячи лет назад Иисус забрал на себя все немощи, все болезни. И его ранами мы исцелились. Будьте исцелены во имя Иисуса Христа. Дьявол, я связываю тебя. Я приказываю тебе уйти во имя Иисуса. Отец поможет Духом Святым. Дай им свободу и освобождение. Спасибо, Иисус. Я благодарю Тебя за Твое божественное исцеление. Иисус Христос. Помоги каждому уйти отсюда с миром в сердце. Реши их проблемы. Give them the joy and peace. Дай им радость и мир. Дай им иметь uh, счастье в Иисусе Христе. Во имя Иисуса. Аминь. Сейчас Господь касается у тех, у кого ухо было Someone не слышало. Также так кто-то пришел с головной болью, у вас она исчезла. Кто-то не мог дышать свободно, но сейчас вам возвращается дыхание, свободное дыхание. У кого-то проблемы были с внутренними органами, сейчас Господь прикасается к вам. И, и кто-то, когда спал раньше, у вас были проблемы с дыханием, Господь касается вас сейчас. Есть люди, которых Господь сейчас исцеляет от диабета. And you could not use your you И есть люди, которые uh, какие-то были физи физические ограничения. Но Господь, uh, ваши физические движения были сложены. Господь insomnia. прикасается к вам сейчас? Is... И бессонница. Uh, Господь прикасается к бессоннице. Someone has a very thirsty physical body, always drinking water, but still you should есть э, здесь люди или человек, который постоянно пьет воду, у вас постоянно чувство жажды, и неважно, сколько бы выпили у вас, вам хочется больше и больше воды, и вы пролежаете. Бог, Бог исцеляет вас, и Бог также исцеляет рак. Любого рода рак. Господь сейчас касается. Сила Божия сходит на вас. Господь касается вашей спины, и боль уходит. Leaving, и есть люди, у которых уходит сейчас депрессия, и приходит мир в сердце. Gum, и некоторые, кто-то сегодня пришел сюда, God у вас была боль в деснах, но Господь сейчас касается вас. И, вы, и э, вы сейчас сила исцеления на, над вами, просто вдыхайте это исцеление. Сейчас начните проверять э, свое состояние, начните проверять свое тело. Вы почувствуете, что сила исцеления, она пришла к вам. Если вы не могли двигать рукой, начните двигаться, или ноги, если не могли, начните двигаться. Боль уходит. Если вы сейчас почувствовали облегчение, что боль ушла, поднимите вашу yes, руку. Я вижу ваши руки. Если сейчас все люди, которые а, почувствовали, вам нужно будет спуститься. Давайте проверим эти исцеления и засвидетельствуем во славу Иисуса. Это не просто запуститься, но все равно рискуйте, спускайтесь вниз. Люди с исцелением. Давайте воздадим Господу славу. Пожалуйста, вот сюда, вот перед сценой, подходите вот так, где проход. Кто получил исцеление, вы чувствуете изменения в вашем теле, подходите сюда. Мы <свес> Что произошло вот <звес> <пиш> really Стало все опускаться вниз и <пиш> ушло. Он <пишись> <Yeah. пишись> <пишись> <пишись> <пишись> <from> <пишись> Стало okay. все опускаться вниз и ушло. все У меня была главная боль, и я исцелился. И когда ты хорошо помолился, что произошло? Не болит уже. Боль прошла. Каплища, каплища. Что Не надо микрофон, показывает. Что было? Лимфоузел был большой несколько лет в груди. И что Теперь его нет. Ухо хорошо слышать стало И желудок Не операцию на сердце делали? Ну, сидела, ну, я прям сидела сейчас с болью сердца. Сейчас вот И боль ушла, когда молились? Ушла, да. Вот сейчас ушла. А сидела, прям пришла за болью сердца. Хотя операцию делала. Что у вас было? Нога болела, спина болела. Сейчас стало легче мне. Да. Ну, я вообще постоянно каждый день у меня болела. Сейчас получится. Спасибо, Слава Иисусу, ухо болело. Ну, приложил руку, так, как говорили. Убрал руку. удивился. Все, не болит ухо. Вот сюда его забирай, Что у вас? Боли в желудке прошли прошли, да, да, да, прошли молюсь за, сталь... за... молюсь за выздоровление вообще. Головных боли боли поясницы слава Богу, возлюбленная у меня были боли в позвоночнике очень сильное напряжение было в плечах, да, и десна болели, когда вы сказали что да, для у меня прям Дух Святой сошел, облегчение пришло очень, такая легкость и радость сошла Ладно, вот здесь забирай. Все-все-все-все. Забирай забирай, забирай. Забирай, забирай, забирай. Что было? У меня все кости болели. Я буду дышать. Дышать не могу? А вот оттуда. А вот сейчас оттуда. как? Сейчас тепло там. Не болит? Да, Не, не болит? Нет. А? Нет. Что у вас было? У меня колени и глаза, колени болели, перестало, и слезы были мокрые. Сейчас высохло. Все нормально? Высохло, да. Слава Богу. Я 7 лет уже страдала сахарным диабетом, инвалидностью у меня третьей группой. Я прямо сейчас верю, что сейчас меня Господь исцелил от сахарного диабета. Десять лет назад принесла инсульт. Сегодня я пришла с головной болью и с желудочной болью. Стало намного легче. Исцелена во имя Иисуса. Бог исцелил мою дочь от заболеваний кожи, ран, их нету. Все целое, и мои кости, они целые. Подвижность в моем теле восстановлена полностью. По вере будь исцелена. У меня боль в колене прошла, колено болело и прошло. Сейчас не болит, сейчас все хорошо, слава Богу. Будь исцелена, поймись, Иисус. Что у вас осталось? После операции позвонка я стал инвалидом второй группы. Что произошло сегодня? Сегодня... Пока я со своего места встал, до суды дошел, работа легче стало. Будьте <laughs> да. благословен. Здравствуйте. У меня была нервная система застужена, и нерв болел несколько месяцев. И во время проповеди дус это начал мне касаться, и у меня начало все гореть, и сейчас у меня ничего не болит. Я, я пока не сидела. Мне бы такие боли были, дышать было тяжело. Но сейчас отпустила. Дышать легче стало. Немножко боли у вас здесь остались, еще у меня рак легких. Рак, ты не можешь оставаться в ее теле. Официально. Она, она целена. Приказываю, чтобы Amen. всякая болезнь ушла из ее тела. Ты Вы знаете, я сюда уже вошла в этот зал. Я уже почувствовала вообще облегчение такое. Что у вас болит? У меня болит. Глаз плохо видит. Сердце. Спасибо большое. У меня болезнь шлятера коленного сустава правого. Боль ушла и боли нету. Были головокружения. В течение года не могла вылечиться. Сейчас прошли, поворачиваю головой, не кружится. У меня больные легкие. Я испытала такое тепло, когда вы молились, а сейчас у меня боли в груди прошли, и я дышу, полной грудью. Ой. У меня, я пришел на собрание, у меня плечо привычный вывих у меня было, всегда болело. сейчас молился Господу, так, поднимала руку, но мне больно было. Сейчас вот раз прошла, и слава Иисусу вообще. Как бы легко стиль вообще. Что у, вас? у меня голова, голова перестала болеть. И я чувствую такое облегчение в теле. Вот как будто у меня все там здоровое, сильное. И вообще я другой человек стала. Иисуса. У меня в районе живота вот тут вот очень были сильные боли. Еще также зубная боль была. И, слава Богу, я исцелена, и проразглашаю это верой. У меня почки. Ну, вот когда вы сказали, у меня там все, типа, очищалось. У меня с детства болят глаза. From childhood, I had troubles with my И дергались зрачки. от этого у меня постоянно болят глаза. So I had pain in my. I still have some pain in the eyes. But please pray for me. But, and my back had a pain also but now it's totally gone but my heart my heart is going to be totally fine Amen, слава Богу У меня очень долго была бронхиальная астма, не отпускала, а, я помолилась, I get, I get и все прошло. Problems, uh, слава Богу. Аллилуйя. So, totally, давайте дадим большую Слава Богу, давайте встанем на ноги, братья и сестры. Иисус здесь сегодня.